Накрыла ночь, Сень отослала Трубя он ушел и там утром встал В городе Н или Икс звал дождь А я разучилась слышать всех кроме тебя, но здесь нет тебя Каждый день к тебе силой мысли собою прошивать сны чужих городов, под утра засыпать поросня, каждый день к тебе силой мысли, собою прошивать сны чужих городов, Под утра засыпать поразня, под утро засыпать. По разням под утра засыпать. Город накрыла ночь День отозвался Дойдя до ручек Сорви голов Ой, меня, пой меня Ночь А я разучилась Говорить всем, кроме тебя Но здесь нет тебя Каждый день к тебе с силой мысли Собою прошивать сны чужих городов. Под утро засыпать спор Каждый день к тебе силой мысли. Собою прошивать сны чужих городов. Под утро засыпать спор из неё. Под утро засыпать спор Под утро засыпать Oh, uh oh, -huh. Мой город накрыла ночь Он звал к себе дымом Клубя разину в -печь. Для всех, кому здесь не мочь А я разучилась видеть всех, кроме тебя Но здесь нет тебя Каждый день к тебе с силой мысли Собою прошива сны чужих городов Под утро засыпат с порознём Пов ότι тебе с силой мысли С собой сны чужих городов Под утро засыпат с ворознём Под утро засыпат с порознём Под утро засыпат Uh -huh. Я не готовилась к такому количеству песен, поэтому сыграю просто на навскидку то, что в голову сейчас придет. Песня называется «Грусть, радость». Она про то, что мы часто оказываемся в разных положениях, в зависимости от которых могут проявляться или нет наши способности. Но там об этом... Твоя грусть, твоя радость, нас помнят только, юность и старость, Открыты окна, закрыты глаза, и тем вместо светлые чудеса. Легко поверить, сложно забыть, что все случилось. Переплылись, легко забыть и так сложно поверить. Что мы одинаково сильны, Что мы одинаково Валены, Но по-разному не умел По-разному. Умеют, только хотите быть за все, за все в ответе, так умеют, только хотите верить в то, что я светит что мы одинаково сильны, что мы одинаково валены, но по-разному не умелые. Моя грусть, твоя радость Нас вспомнит только юность и старость Открыты окна, закрыты глаза Идем вверх место свету я чудица Легко поверить, сложно забыть Что все случится, переплыть Легко забыть, и так сложно поверить Что мы одинаково сильны, что мы одинаково умленные, но по-разному не умелые. И напоследок что-нибудь медленное, спокойное, про тишину. Смотри в меня до да, тишины Из которой приходят сны Мне не надо ни весны Ни оставленной страны Где твоя мечта, где твоя печаль Где твоя любовь Где мы пропадаем Целыми городами, Где твоя мечта, где твоя печаль, где твоя любовь, Где мы пропадаем Целыми городами, А дальше только... Улететь, а дальше только петь Не смотреть вниз, не смотреть И память не стереть Где твоя мечта, где твоя печаль Где твоя любовь Где мы пропадаем целыми гора Городами. Где твоя мечта, где твоя печаль, где твоя любовь, Где мы пропадаем целыми городами. У глаз есть голос, в нем страна, откуда тишина.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 Города